И, Наверное, тем, кто хочет э, стать знаменитым, э, хочет, чтобы его узнавали на улице, наверное, это не та профессия, которая позволяет, э, позволяет стать известным, знаменитым. А те э, те люди, которых мы можем узнать на улице, там Андрей Малахов, э, кто-то еще, они очень долго, э, крепотливо к этому шли. И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 возможности посмотреть на свою работу под другим углом, сравнить себя с другими изданиями, регионами. Камиль Гимоздинов, Леонардо Валетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.